С принципом работы электрокардиографа знакомы все сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов. Новшество этого аппарата в планшете. Именно с помощью него в режиме онлайн все данные будут передаваться в районные больницы и поликлиники, а также в областную клиническую больницу. Сегодня обучение в Лоскутовской районной поликлинике прошли 12 фельдшеров из 12 фельдшерско-акушерских пунктов. По окончании курсов каждый медик получит вот такой чемодан. Здесь собрано все необходимое для передачи данных о пациенте, оборудование. Осталось научиться правильно использовать прибор. Я помазала, помазала. Татьяна Курушева – врач из Белоусова. Говорит, в селе, которое обслуживает ее ФАБ, проживает всего 302 человека. Но даже в таком маленьком населенном пункте за электрокардиограммой люди обращаются ежедневно. Теперь, если у медика возникнет сомнение в диагнозе, она знает, к кому обратиться. Ну, я думаю, намного облегчит, потому что сразу же описание есть, возможность есть связаться с ОКБ, то есть проконсультироваться. Я думаю, будет все хорошо. Не боюсь за своих пациентов. Благодаря современному оборудованию помощь пациентам с проблемами сердца теперь будет оказываться без потери драгоценного времени. Это основное это оказание неотложной помощи. То есть как можно быстрее увидеть патологию, которая требует быстрого реагирования. На создание дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в УКБ и районных больницах из регионального бюджета выделено 22 миллиона рублей. На эти деньги закуплено 268 аппаратов дистанционного ЭКГ. 22 комплекта установили в больницах. Остальные 246 чемоданов получили фельдшерско-акушерские пункты. Система телеметрии отечественная. Ее разработали на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга. Специалисты посетили все 22 района Томской области и сами установили необходимое оборудование. Мы выехали на отдаленные фельдшерские, акушерские пункты, сделали оттуда э, мы передачу ЭКГ, довольно-таки успешную, с автоматической интерпретацией. Обучение работе на электрокардиографе прошли все медики районных больниц и ФАПов. Сегодня в Лоскутово последняя стажировка. После настройки центрального сервера, на который будут поступать данные обследования со всех отдаленных сел, проект заработает в полную силу.